Охреку, куту, феста, феста, ну что касается вообще Бевлини как актрисы, я должен сказать, что она, конечно, не не оценена по-настоящему. Из-за чего она жива, из-за чего она живет, перенес столько операций, вот таких сложные операции на сердце. Это любовь к театру. здоровье я ей пожелаю, потому что это очень важно. На поцаух Хорзих